Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Друзья, тема коротких мастер-классов оказалась очень актуальной для вас. Хорошие просмотры, хороший отклик в комментариях, и я решила продолжить то, что интересно вам. Итак, совсем недавно у меня на канале вышло видео по теме, как обработать на оверлоке внутренний уголок. Там я все показала, подробненько рассказала, это был очень короткий урок, но я говорю, вы так хорошо отреагировали и посыпались вопросы, как обработать внешний угол на оверлоке, как работать с закруглениями, ну и как спрятать концы оверлочной нитки. Первое, это обработка внешнего уголка на оверлоке. Вот по мне, ну не знаю, может быть у меня просто опыт работы такой большой, мне кажется, что это так просто и все об этом знают, но как оказалось, давайте. Может быть, вы точно так же делаете. А, кстати, если кто-то обрабатывает по-другому, пишите мне, давайте тоже делиться своим опытом. Итак, вот у меня заготовочка. Начинаю все как обычно, по прямой. Смотрите, теперь я подхожу к уголочку. Я попрошу сейчас оператора как можно крупнее этот момент показать. Давайте я сейчас объясню словами, покажу и потом еще раз покажу вот на свободном уголке. Итак, мы доходим до уголка и делаем дальше, вот как бы проходим дальше в пустоту 1 два стежка. Обычно я делаю два стежка, они получаются как такой воздушной петелькой. Потом поднимаем лапку, поворачиваем нашу деталь и снова выполняем оверлочную строчку. Таким образом мы добиваемся того, чтобы уголок не заминался. То есть, если мы не дойдем чуть-чуть до уголка, то вот этими нитками уголок замнется и уже острова его не будет. Вот. Если мы далеко уйдем в пустоту, то останется петля, ненужная слабина, тоже ни к чему. Поэтому 1 два стежка, вы просто возьмите заготовочку, попробуйте, как ваш верлок, какую строчку делает. Может быть, достаточно будет одного пустого стежка, двух или трех. Там, смотря какая частота шага верлочной строчки. Поэтому, ну, давайте вот я покажу. Дошла до конца уголка. Теперь выполняю один шаг в пустоту, поднимаю лапку, поворачиваю, можно даже, смотреть на этом моменте аккуратненько иголочки приподнять, все, укладываю, опускаю, вот, кстати, у меня подзамялось, так, смотрим, это я сейчас один шаг сделала. Да, вот одного мне было мало Ну, кстати, это хорошо Мы сейчас и посмотрим Вот, видите, маловато, подзатянуло Сейчас на столе покажу Иду дальше Два шага лишних в пустоту Так, сейчас, раз, два Такая что петелька была Поднимаю, вот тут должно быть все хорошо Иголочки поднимаю, укладываю Ну вот, тут уже лучше. Итак, сейчас мы рассмотрим, что у нас получилось. Итак, друзья, давайте рассмотрим, что у нас получилось. Вот это первый вариант, когда э, свободного хода не хватило. Это я сделала один шаг. И получилось, что при повороте ниточки стянули уголок Видите, как получается? Неровно Тут уже не расправишь Ну, Можно, конечно, попытаться, но все равно это будет неровно Здесь вот пустота Дальше Вот этот уголок Это когда я сделала на два шага, например больше, чем требуется, да, то есть оставила слишком большую петлю свободную, и получилось, что то вот на петля, свободные нитки в носке, естественно, они вот так вот размахрятся, порвутся, будут цепляться тоже некрасиво, и уголок сам по себе, видите, получается неровный, некрасивый, и вот еще один вариант, это именно та подборка, ну то есть я посмотрела, отрегулировала на своем оверлоке чистоту шага, то есть ну я посчитала, Здесь был один шаг в пустоту мало, тут три-четыре много, здесь два в самый раз. То есть вот какое значение имеет да, вот такая вот мелочь. Вот так вот обрабатывается уголки на внешних срезах все ничего сложного просто нужно попробовать раз-два-три и при, приспособиться к своей машине дальше мы продолжаем сейчас покажу как работать с закруглениями закругление где мы используем ну, в основном это мешковины карманов но там получается не работа по кругу нет такой работы прям да по кругу там получается какая-то часть если мы делаем карман с подкройным бачком то у мешковины вот это вот закругление, оно такое, ну, достаточно ярко выраженное Может быть иногда где-то, я даже уже не помню, но бывает, что и по кругу Прям по кругу следует работать Может быть это какая-то горловина там бывает, ну не знаю, я думаю, что Была бы курочка, да, найдется ей применение, поэтому показываю Тут тоже все очень просто Мы начинаем Ровненько подкладываем срез под иголку и под лапку, прям под край, чтобы не срезать лишнего. То есть сразу уже остановили деталь, чтобы нам ничего не срезать, поднимаем, ну свободный край, свободный хвостик оставляем, все, поднимаем иголочки, подсовываем детальку, и я вижу, девочки, я не могу это вам технически показать, потому что ну и камера у нас туда не пролезет, просто слушайте. Край ножа прям у края изделия. Все, я вот тут вижу и вижу, что край иголочки тоже он как бы не больше, не меньше пустот нет, ровно прям вплотную. Ну, можно иголки опустить. Все, вот вижу ровно, ровно. Опускаем. А, нужно сделать, во-первых, длину стежка не слишком редкую. А, сделайте достаточно частую ее, для того, чтобы на этих закруглениях не было вот этих таких переходов пустот лишних, да, как бы таких ломанных линий, ну грубо говоря. То есть почаще длину стежка, и даже если мы сейчас обметаем и будет как-то казаться нам что это не очень ровно, вот край поведет, есть парогенератор, есть утюг, потом все это все поправится. И аккуратненько тут главное не торопиться смотрите всегда э, смотрим глазками чтобы у нас край полотна был близко к ножу и к иголке чтобы пустот не было и вот прошли какое-то закругление чувствуете у вас как будто из под лапки уходит э, этот круг диаметр до да? приподняли немножечко лапку опустили и вот как бы вот так вот держим Хотя таких проблем вот именно с движением по кругу не возникает, тут, я так понимаю, у вас был вопрос, как закончить. Ну, поехали. Такими короткими перебежками, видите, все ровненько получается пока. Вот эта вся волнистость уберется потом тьгулом. Так, и вот смотрите, подходим к моменту окончания строчки. Можно вот эту начальную строчку затянуть и завязать на уголочек, выпустить ниточки. да? Я обычно срезаю, потому что она будет потом у нас внутри. Срезаю очень близко, все, чтобы этих ниток не было. Ну и, собственно. Закругляюсь. Я вот даже не знаю, знаете, у меня такой ступор небольшой. Как как показать? Вот подхожу к этому моменту и вижу, что у меня иглы попадают вот строчка в строчку в начало. Она у меня никуда не съезжает, ни в бок. Потому что у меня подача, во-первых, я рукой контролирую, да, вот такую подачу под лапку. Во-вторых, я лапку поднимаю, опускаю, тоже поворачиваю э, как бы деталь вот сюда. И вот я подхожу и вижу э, к началу той строчки, что у меня иголочки попадают ровно в начало, вот прям строчка в строчку. И я делаю лишние еще пару-тройку шагов. Вот, к сожалению, у меня нет технической возможности, никак, ни оператор не может ни за плеча показать, ни сбоку, вот прям вот туда под иглой Поэтому, девочки, придется вам верить мне на слово То есть я попадаю в начало строчки, и тут уже не тороплюсь Вот, все, игла у меня попала И теперь дальше, смотрите, мы не сильно проходим ну, 2-3 стежка, перекрываем начало и можно либо съехать, просто сразу уводить деталь из-под иглы, а можно приподнять лапку. И все, и вот так вот. Сейчас я вам покажу, что получилось. Вот сначала без утюга. Смотрите, найдете начало? Ну вот оно, вот Попало ровненько все Сейчас я поправлю э, деталь парогенератором и покажу А вот я уже поправила деталь парогенератором ну, утюж, Утюжком, да и Посмотрите, что получается Давайте я сейчас на руку Вот, идеально ровно все вот Здесь все аккуратненько Ничего не торчит Сама деталь ровная э, Вот этот вот шаг, он видите равномерный Нет такого, что вот пустота Потом почаще, опять какая-то пустота Все ровненько вот такие простые советы, так я работаю в обычной своей рабочей жизни, да? обрабатываю внешние уголки и закругления. Ну и еще в завершении данного урока, как, как спрятать хвостик. Девочки, я знаю, что есть какое-то приспособление, ну, естественно, я знаю я так просто выражаюсь. Такая длинная спица с крючком на конце и с таким там маленьким хвостиком. Эту спицу просовывают вот сюда, вот, да, допустим, на расстоянии 2-3 сантиметров от хвостика, просовывают вот эту спицу вот сюда, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я покажу, покажу сейчас вот на нашей камере. То есть, эта спица крючком своим захватывает э, вот кончик, вот сюда выводим, да. Ну, допустим, я просто покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Допустим, она вот сквозь вот это все. Выводится сюда и обрезается. И хвостик длиной 2-2,5 см остается внутри этой строчки. Девочки, честно, за 20 с лишним лет своей портновской жизни я ни разу этим приспособлением не пользовалась. У меня то хвостик не под крючок, ну, ну, просто не приспособилась, мне, мне неудобно. Поэтому а, нас еще учили делать вот такие вот, давайте покажу вот на этой заготовке, узелочки. Прям берете вот этот хвостик. Сейчас я сверну вот так вот узелок. Он такой вот свободный получается. Потом нужно, чтобы этот узелок не висел где-то далеко. Его нужно увести вот сюда к изделию, да, вот к краю. Смотрите, я брала иголочку и вот так вот ну, затягиваешь вот сюда поближе. Все, узелочек затянули. Прямо затянули, затянули. Потом вот так вот обрезали. Так, отлично. И получается, не пойми что. Он какой-то, знаете, вот он неаккуратный, еще и оттянутый. Ну, допустим, вот такой, да? Какой-то узелок. Вот так тоже мне не нравится делать. Я что делаю? Мне уже видно, это опять же опыт. Вы можете заправить нитки разным цветом, но их и так видно. Вот смотрите, мы берем хвостик, и здесь прям вот видно, она прямая такая ниточка игольная. Если у вас две иглы, это вот вторая игла иногда и первая хорошо свободно достается. вот я прям вижу, тяну за одну ниточку и она вот все, она освободилась. это вот у меня 4 сейчас нитки заправленные. вот вторую угольную тоже я достаю и распускаю как бы вот до ниток. распустила, обрезала под одну длину. потом все это вставляю в углу с хорошим ушком большим, нужно чтобы поместились четыре ниточки чуть легко и просто, и либо через край, либо где-нибудь вот с изнанки. Иногда, знаете, чем еще удобно? Бывает так вот маленький припуск, вот две детали стачали друг с другом, и нужно и край строчки закончить, да, спрятать нитки, и в то же время нужно этот припуск куда-нибудь в какую-нибудь нужную сторону, вот как бы по тайным стежкам, двумя стежками прихватить, чтобы вот он лег и лежал уже, да, не так вот не мотался туда-сюда. Очень удобно получается, вот нитка. Родная, да, не нужно заново заправлять иглу, не нужно выдумывать закрепку. И вот если нужно, там доп, допустим, да, вот мы два слоя, и чтобы вот шов куда-то его, пере, ну, на нужную сторону нам закрепить, все, вот этой ниточкой мы просто через край двумя стежками, вот так, раз стежок, и выполняю обычную закрепочку. Раз, два, Все. Все, девочки, вот такие вот лайфхаки, как, как вы меня просили, ответы на ваши вопросы. Я показала, как обработать внешний угол, закругление и как спрятать концы оверлочной строчки. Надеюсь, что данный урок был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в комментариях под этим видео, и, естественно, я буду записывать новые уроки. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.